У нас есть еще психолог Леонид Орлан, который оказывает консультации каждый день. Каждый наш радиодевичник проливает свет совершенно другой стороны, иногда даже очень неожиданной. Добрый вечер, Леонид. Добрый, добрый. Леонид Орлан – интересный психолог, который разбирается во всем, в том числе и в женских гормонах. Леонид, просветите э, нас, вообще, насколько чревато не заниматься своим гормональным фоном с точки зрения психологии. Психологии. Вред будет в том, что тело женщины, которая э, не готова слышать себя, оно просто перестанет работать как часы. Ну, войдет в некий хаос. Угу. И вот классика, вот классика жанра, классика примера, когда тело женщины меняется после того, как женщина родит ребенка, да, либо кстати. после стресса. Да. Это все гормональный фон. Гормон страха, либо гормон злости, ну агрессии, угу. он оказывает вот такое вот искажающее влияние. Когда же женщина периодически, ну для кого-то это каждые 10 минут, для кого-то раз в день, задает себе вопрос, а что я сейчас чувствую, какие эмоции я испытываю? Вот знаете, вот это может быть <кхм> вопрос, который набил оскомину уже, да? от психологов вот вопрос что ты сейчас чувствуешь и но этот вопрос иногда может даже спасти жизнь что я сейчас чувствую по отношению к кому просто если женщина начинает задавать себе вопрос и получать искать внутри себя ответы я сейчас чувствую злость по отношению к кому там к этому этому человеку что мне хочется сделать проявляя эту злость ну, например, ударить, либо уйти, либо что-то разрушить, угу. крикнуть и позволить себе проявить вот этот импульс, вот это желание. Потому что самое большое, самое разрушающее действие оказывают именно заблокированные действия, вот заблокированные импульсы. Ну что, мама нас учила, потерпи. Да, да вот. Вот это потерпи. Но это вредно, это архи вредно. Угу. Терпеть, не слышать себя и сказать, а, мои желания не важны, мои желания отправим на потом, а сейчас важно, нужно что-то сделать. Вот для того, чтобы достичь гармонии, необходимо достичь баланса между вот этим «надо» и «хочу». Угу. То есть э, мы можем э, каким-то образом влиять на наш гормональный фон, если мы вовремя выбрасываем те эмоции, которые нужно выбросить из организма. Тот вред и то зло. Тогда да. у нас в балансе остается все остальное в организме, и жить можно процветающе и не ходить к врачам. Да, смотрите, практика, да, самая простая, самая эффективная практика. Есть всего лишь четыре базовых эмоций, так. ну, фундаментальных. Радость, страх, Она есть у нас, угу. Злость и печаль. Mm -hmm. Все, это базовое, это фундамент. Все остальное это производное, это ну, как бы совмещение вот этих двух. То есть нужно злиться, проявлять злость периодически, плакать, радоваться, хохотать и что еще? Бояться. И иногда бояться. И это не зазорно. Да, это нормально. Э -э вот сейчас расскажу немножечко волшебства. Давайте. Мое определение эмоций. Эмоция это энергия для совершения действия. Угу. Она не просто так. Вот многие люди допускают ошибку, думая, что эмоции возникают чисто случайно. Если осознать, что эмоции – это энергия для совершения действия, как реакция на какое-то событие. Событие внешнее, событие внутреннее. И, естественно, это все оказывает влияние на гормональный фон. И, кстати, запах – это материальное проявление эмоций. Когда меняется запах человека, то, значит, изменились базовые ну как фоновые эмоции. Ну и, например, кислый запах, когда вот, например, появляется слишком много кислого запаха у вот, человека, да, это значит много горя. Угу. А, слушайте, дуже цікаво, а если, наоборот, поки люди не пахнет от загали. Ну, тут вопрос к обонянию, а да? Слышит ли партнер, да? Вот реально. Есть такое, вот, ну, у меня как-то были друзья, да, у жены ну, были специфические запахи, а ее муж ничего. реально ничего не слышал. Ему для того, чтобы нашатырный спирт почувствовать, ему необходимо было пробирку прямо вот в нос и вдыхать. Вот реально настолько вот у него Бывает. не работало ну, вот ж, они спели, им повезло. Другу, мы там, понимаем, что эм, гормональные фон, это, как минимум, а, правильное и своевременное сбрасывание ну, тех эмоций, которые рождаются, да, то есть мы не будем да. называть их вот неправильными, они я... правильные, просто они, если их угнетать, могут привести нас к неправильным результатам. Правильно. Да, я не недосказал, вот волшебство, в чем волшебство? Эмоция, она хочет быть проявлена, и она может быть проявлена, ну, Через, либо через какое-то действие, mm -hmm. да, ударить, убежать, was опустить was руки, mm -hmm. замереть. Либо через осознание, либо через проговор. Все, как только человек осознает эмоции, осознает вот это желание, его интенсивность этой эмоции сразу уменьшается как минимум на порядок. Значит, точно не породит какую-нибудь болезнь. Правильно? Однозначно. Леонид, спасибо вам огромное. Как всегда, ваша чудесная консультация, исцеляющая наши умы, была очень уместна. Леонид Орлан, наш постоянный гость, наш телесный психолог, который дает консультации нам, женщинам, приводит наши мысли в порядок. Еще услышимся, друзья. Это женское шоу «Чего хотят женщины» на Народном радио. Чего хотят женщины?